Друзья, мышь выставляет для вас фотоматериал, за который вы голосуете, как за материал, с которого хотелось бы написать картину. И вот есть такая фотография Волка. Вот. И, конечно, честно говоря, я не ожидал, что он такой успех будет иметь. Он имел значительный перевес по отношению к другим отобранным фотоматериалам. И я сейчас буду показывать, как с ним лучше быть. Итак, у меня, как всегда, в последнее время широкая кисть. Широкая и плотная. Это строительные кисти. Цена их там 35-40 рублей. Стоит завести их, покупать их стоит по 30 штук, потому что только ты сегодня купил, все еще раз приехал, а их уже нет или есть или следующая поставка через месяц. Поэтому, как только вы нашли хорошую фирму с хорошей толщиной ворса, с щетиной или имитацией, умной имитацией щетины, не, не синтетика, вот это вот есть синтетически, вот берите их штук 30 и на тысячу рублей можно взять 30 штук и тогда у вас будет удобная работы вещь благородные благородные кисти все-таки жалко э, трепать как мы треп треплем эти кисти сейчас вам покажу благородные ну вот одна из благородных но ну жалко ею вот и ей толщины не хватает видите какая ширина а здесь плотный ворс и все, собран все-таки в такую нерастопыренную плотность. Итак, взял кисть, взял разбавитель. Кисть побывала в бою, но так немножко припачкалась. Поэтому то, что в ней есть уже какой-то цвет, не страшно. Это я метнул разбавитель, чистый разбавитель. Теперь метнул белило черный первое что я сделаю это просто избавлю холст от его сухости чтобы в него удобно было загонять всякие цветики и тональности чтобы он не был сухомязкой такая Акварель, акварель. Формат близкий к 50 на 70, поэтому вот я 50 на 70 взял и им работаю. Больше черного с розовым. И вот эти... Периферия картины будущей будет разовить чернить и немного синить, поскольку пространство толще воздуха синит мигание черного, розового и синего в разбире. Относительно высоты формата, мы видим, что глаза чуть выше середины. Ну вот, середина у нас и чуть выше середины два глазика. От них вверх идет полосочка. Подними полосочка, подними полосочка. И вот это грудная полосочка. У нас 50 на 70, а там мы вниз прибавим. Там несколько несколько квадратичнее этот формат. А так относительно краев, в принципе, мы действуем. А краев легко действовать. То есть мы видим примерное расстояние. Между ушами помещается ухо. По размеру, обратите внимание, между ушами помещается ухо. Все те же цветики, розовый, черный, синий. направление шерсти показываем все это только лишь подкладка под будущий сеанс по сухому где мы с помощью проектора я вам расскажу о проекторе кинем изображение на холст и уточним место расположения Уточним место расположения наших черт мордочки волчий. А так пока просто набираем, как бы такой набросок. Сейчас достаточно удобно эту шерстистость набирать. и нос. Возможно будет коррекция места расположения носа и глаз. Но это мы уже кинем изображение на проекторе и отредактируем, уточним. А зато у нас будет уже мутность задника и Шерстяность мордочки. К розовому теперь можно добавить немножко охры. Посмотрим на палитру. Там вообще практически нет краски. И уже немножко теплого цвета. Охренто розового. Начнем наполнять теплинками. Розовый-коричневый можно смешать и черный, не только охру. Пока это все несколько приблизительно, поскольку нам предстоит бросить изображение с помощью проектора. То есть просто наращиваем шерстистость. тряпка тоже вы видите дает шерстяной эффект. А теперь сделаем проекцию через проектор и будем уточнять рисунок. Итак, друзья, вы видите, проектор кинул изображение на холст. Сейчас нам покажут проектор, как он выглядит. Стоит это, это изделие всего тысяч шесть рублей, поэтому... Но ну, это фильмы проектировать на стену, так что можете себе завести тоже, и будет вам очень удобно работать. Сейчас все западные художники пользуются такими проекторами а, и не стесняются этого. А русские художники стесняются, но пользуются. И друг от друга прячут, и ну как бы неприлично, типа неприлично художнику э, пользоваться проектором. Проектор должен быть встроен в сознание. Вот. Но тем не менее сами пользуются и всю жизнь художники искали возможность вот таким образом решать задачу поэтому купите и радуйтесь в любом случае глаз по мере работы с каждой новой работой будет ваш глаз уточняться у, у более цепкий взгляд и, и не будет проблемы с тем чтобы вы так и не научились рисунку. А зато вы получаете точность, которая... И вот я вот, допустим, могу вот так вращать хост и видеть более конкретно рисунок. То есть... Повращал, ага, все, нашел. Хотя иногда он очень хорошо виден и без вращений. Нас интересуют реперные точки. Ну, собственно, и все. Поскольку у нас практически только акварельный набор вещества, мы сейчас спокойно можем заносить чуть густые белила. И светлые партии быстренько-быстренько наращивать.